И Всем привет! Хотелось всех поздравить с началом новогоднего наступления 2018 года и Wargaming надеюсь опубликовал новость, в которой мы можем увидеть, как э, можно получить много призов, а также сколько стоят эти коробки. В этом году Wargaming немного по-другому подошел к э, осуществлению продажи коробок на числении призов. В отличие от 2017 года заключается в том, что у нас <смех>, все коробки одинаковые. То есть у нас уже нету одной большой коробки, например, как было в прошлом году за 2 200, которая открывала все игрушки, а у нас есть просто наборы с большим количеством коробок. А лично мне, с одной стороны, такое не нравится, потому что в прошлом году я, говорится, купил за 2 200 и прокачал всю свою елку от начала до конца. И плюс к этому имел повышенный шанс при получении танка 8 уровня. Вот, в этом же году может искать сказать равный подход среди всех, кто задонатил на одну коробку, имеет такие же шансы получить э, танк восьмого уровня, это Т26Е5, Лорейн, Скорпион или легендарного Тайпа 59, но хотя многие скорее всего будут надеяться не на, не на Тайпа, а на Скорпиончик. Вот, то есть у всех равные шансы. Купил коробку, которая стоит 110 рублей, сейчас покажу, да она стоит 110 рублей, вот, либо ты можешь купить со скидкой наборы уже по другой цене. То есть можно купить 5 коробок за 499, при этом сэкономив ну, 50 рублей. Либо купить ну, бешеные большие коробки за 3500 рублей, и, ну, за 3600, и получится аж 45 коробок. Это 45 шансов выиграть что-то грандиозное. Хотел бы так сказать, что здесь есть маленький такой нюанс, что вы в любом случае остаетесь в плюсе. Потому что если вы потратите там 1000 рублей, то вы получите голду на 1000 рублей, точнее минимум на 1000 рублей, и скорее всего у вас будет шанс заработать еще плюс этому там, определенный процент голды. Так что в любом случае это не лотерея, точнее это лотерея без проигрыша. сколько вложили, получите столько же, возможно, больше. Вот, ну давайте немножко посмотрим на наборы. Они единственное, чем отличаются здесь это, ну, там, цветом, это точнее они отличаются украшениями, которые будут у вас в ангаре ну и бонусами которые будут распространяться на определенную тип технику и также же пляж. Набор простой, от 1 до 7 дней премиум аккаунта, от 250 голды до 1000, также можно выиграть серебро, Т-28С, Ф-30 танчик у нас советский и АС-1 Сентинал. А также мне очень танк который нравится по ЗКПФВ это Б2 этот танк очень интересен, в свое время он гнул рандом, сейчас он тоже немножко подгибает, особенно если вы играете на двух танках, но все-таки уже не так сильно. В общем, давайте еще раз посмотрим на большие наборы. Лично я никого не принуждаю донатить, покупать. Я высказываю свое личное мнение. Лично я, скорее всего, куплю два набора по 20 королов. Но это, скорее всего, будет китайский Новый год. Все-таки я дальнейвосточник мне китайская культура близка. Все-таки граница у нас Китай-Япония там. Вот, а также куплю скорее всего я набор за тоже 1700 это будет у меня потом, вот, наш обыкновенный русский такой новый год в общем я куплю коробки это будет наверное, ближе 27 до 8 декабря и я опубликую свой отчет что же мне выпадет из этих коробок лично я очень рассчитываю на тайпа 59 скорпиончик есть остальные танки так второстепенно неинтересны. вот если посмотреть более подробно на коробку Сейчас, секунду, под, подгружается. То в коробке у нас вот украшение. Одно из украшений случайного ранга. 200 голды. Ну, в принципе, и то, что я уже перечислял. Лично я вас советую, точнее, лично я вам советую все-таки перекупить и попытать удачу. Но нет, напоминаю еще раз, не призываю. Потому что в этом году у всех равный шанс. Но это как бы мне немножко радует, немножко огорчает. Все-таки в прошлом году я был более уверен, что у меня упадет хороший. Вес. Но что есть, то есть. Надеюсь, вам повезет. Скидывайте ваши результаты в группу ВКонтакте, которая у нас ссылочка в описании. Нас уже там много. 2014. Кстати, у нас там есть большой-большой конкурс, который можно выиграть. Точнее, выиграть много призов, в том числе э, премиум танк. Или ошибаюсь? Нет. Кстати, по-моему, прям так не... А, мы только голду в этом году разыгрываем. Сейчас даже вам во секунду покажу наш конкурс. Так, так, так. Вот наш конкурс 20 тысяч призовой фонд. Обычно я разыгрываю танки, это тоже по привычке стал. Так, 10 тысяч голды, 5 тысяч голды и по 250, ну такие мелкие бонусы от меня моим подписчикам, что победителей было больше. Надеюсь, данное видео вам понравилось, вы остались довольны. Пока-пока.